Лучше нечего ловить, все что надо я поймал, надо сразу уходить, чтобы никто не привыкал. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые значки, твое имя на руке. Районы, эй, порталы, эй. Живые массивы, я ухожу, ухожу красиво. Районы подалы, живые, массивы, я ухожу, ухожу красиво. У тебя все будет класс, будут ближе пока я хочу как первый. По сердечкам на брелке Разбесовые значки Я жигаю на дыке. Районы, кварталы, hey! hey! живые hey! массивы hey! Я ухожу, hey! ухожу красиво Районы, кварталы, hey! hey! живые hey! массивы hey! Я ухожу Все, никто не ждет, и никто не в дурака, кто-то любит, кто-то врет и летает в облака. Я кошел три очки, по сердечко на брелке развеселый. Я ухожу, ухожу красиво Горайоны, кварталы, жилые массивы Я ухожу, ухожу красиво <мес> Все молодцы! Уходим красиво! <мес> Всем спасибо за вечер! До следующей встречи обязательно!